Часто читаю в комментариях у она всегда все хорошо, у стасяна всегда все прекрасно. Друзья, если хорошо я говорю, что хорошо а если не очень хорошо, я говорю не очень хорошо и показываю, что не очень хорошо. Не очень хорошо прошел у нас опорос. Вот свиноматка все тут было нормально, я настелил соломы, сделал такой типа ящичка. Ну, думаю, у нас утром было уже минус 15 сегодня утром. Думаю, чтобы же все для поросят 250 ватт поставил лампу, чтобы грело хорошо. Но там все аж горячее внутри. То есть теплая лампа греет хорошо. Короче, что получилось после наматки? Свиноматки в январе будет ровно три года, ну она огромная свиноматка. Если вот 100 килограммовая, может больше, а вот как выглядит это, 300 плюс, я думаю, до 400 килограмм. Ну, очень большая, неуклюжая и так дальше. Она, если, допустим, не в станку поросилась, а в обычной клетке, то было бы все намного быстрее. Я уже знаю, как она давит в клетке, она разворачивается, не хочет их продавить, но все равно ну неуклюжая, неуклюжая, потому что большая. Значит, получается вот эти, которые темнее поросята раз, два, три, 4 пять, шесть, семь штук, раз, два, три, 4 пять, шесть, да, семь штук темнее. Она их придавила, они вот тут окучковались. Когда был опорос, меня во время опороса не было. Я вчера попробовал, молока нету. Ну думаю еще не скоро. Думаю, наверное, завтра. А оно, короче, ну насколько я уже понял. Они кучковали сзади, а она любит сюда садиться, вот именно в это место. Вот сюда садится, а потом типа как легенько прилегает. И вот она на них села. Вот на вот этих черных. Потому что они были здесь спрессованы в кучку, в задней части. Ну то ладно, вот эти, которые побелей, эти все нормально, добрались до вымя, смоктали молоко и там позасыпали. И она их вымям придавила, потому что все в рядок лежали бездыханные. Это я уже повытягивал отсюда, и так, и там ряд лежал, и здесь. Ну, короче, получается, в чем проблема? Да, проблема в том, что свиноматка огромная, она была помоложе, сама спокойно рожала поросят и сама их нормально принимала. То есть я и бывал из работы раньше приезжал это года два назад, она сама поросилась и кормила поросят без вопросов, без каких-либо проблем. Последний опорос, она не в станке поросилась, а в обычной клетке и тоже подавила, я не помню, штук 4 подавила сразу же в первые дни. Она еще такая агрессивная, за поросят переживает. И когда я там забирал поросят, кого-то железо или что, она ну неуклюжая. Она разворачивается, наступила на кого-то, ложится. Она даже не чувствует, что там поросёнок спит под ней. Ну то есть свиноматка большая. Это свиноматка самая-самая первая, которых я купил двух поросят и открыл канал. Это было 18 января, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть ей вот будет в январе уже три года. 18 января, по-моему, в 18 году или в 19 году. Не помню год, в котором. Ну, или в 18 или в 19 году. Я уже забыл, когда канал открыл. И она сейчас немного, ну как бы, живот спал. Она же поросилась. А так у нее вымя, аж по земле уже получается аж провисает до до земли короче что я решил я решил ее буду убирать сдам ее на ну живым весом так как молодежь подрастает вот у меня фка он фка там фка и вот у меня эфочка они еще никто не покрыт Загулы по одному было, ну покроем, дай бог. Я у меня спрашивали, почему э -э, э -э, ТФок э -э -э, кормишь на норме, как всех свиноматок. Ну я не знаю, а зачем мне их откармливать как на откорм. Я знаю, что потом могут быть проблемы. Проблемы. Проблемы с загулами. Она может не, не заходить в загул, если будет на, как на откорме кормиться. Поэтому у них вес уже там плюс-минус 100, там больше-меньше. Они все на норме сидят и нормально. Покрою в этом месяце, хорошо. Не покрою, на следующий покрою. Но ну, я знаю, зато точно знаю, что они у меня загуляют. А если будут сидеть на БМВД, они не загуляют. Это 100%. Этих тоже уже будем убирать. Эти два кабанчика кастрированы. Они у меня тоже сидят, не на откорме. Вот я всем свиноматкам рассыпал. Всем. Всем свиноматкам даю два с половиной три килограмма в сутки. И этим так само я даю. И растут ничего. Сейчас будем пробовать убирать первых. ну одного потом второго с этим эти не были у меня на интенсивном откорме если интенсивный откорм они нарастаются, свиноматки вес будут набирать хороший и не загуливать это мое мнение ну вот она ложится она даже она сейчас развернется Ну вот, и вот так она села, а там были поросята. Я так понимаю, когда она поросилась, она была ближе туда, а потом поросята тут огасились. И она вот так вот их и придавила. Короче, вот так. Это станок широкий, увеличенная, увеличенный размер. Если стандартный идет заводской 60 сантиметров, вот такой идет 60, это заводской размер 60. 60 иду и дуги по 10 сантиметров внутри, то есть так для свиноматки хватает, она ровно села вниз, а потом разворачивается. Этот станок у меня 70 ширина. Внизу, где она разворачивается, ну где-то 95 внизу, вот по этим местам 95 сантиметров. И то она еле-еле влазит сюда. Если она сейчас на бок ляжет, как она любит ложиться, она еле-еле сюда вмещается. Так что, друзья, вот так. Если Все, хорош, Маша, Маша, хорош что она и зовет поросят кричит но поросят то нету машуля маша маша маша маша маша маша маша ля ля ля, ля. она -то и кричит зовет поросят но их но их нету но она не понимает что она уже большая и ну так получилось Большая, неуклюжая. Вот эта свиноматка подобна к F1. Вот такие F -ки вырастают. Большие. Вот, вот эти такими же будут, даже, наверное, больше. Вот эти. Будут больше, чем это. В 3 года и больше. Короче, вот так. А вот эти свиноматки, вот, допустим, как Анфиса, ну, Петрен. Вот Канторша тоже большой будет, Канторша большой будет, а эти вот Обезьяна, Киевлянка, Анфиса они такими не будут большими. Я уже как бы немного знаю, какие вот каких пород хорошо поросята стреляет, вот каких не очень хорошо. И также есть вообще, чем то их не корми, оно медленно, медленно растет тоже. Это проходили. И молоко есть, и, всё, и есть, Строить, все, есть, все. струи текут. Оно-то сейчас перегорит. Она, кстати, поела только что. Ой, и все съела. Машулечка. Ну, короче, вот так, друзья. Итальянцев я сюда не переводил. Еще пока не переводил. Переведу их вон ту предпоследнюю клетку. Может, завтра или послезавтра. Я что, не переводил? Думаю, 20 числа будем взвешивать, узнавать, кто же победил, угадал вес по итальянцам. И думаю, 20 их сюда перетяну, взвешу сразу. И пускай этот, чтобы не этот, не стрессовать лишний раз. А не там, думаю, ну, помучаемся уже с Богданом, с сыном, поперетягиваем на тележках их сюда. По две штуки в тележку и сюда поперевозим то есть думаю вот так сделать короче 20 го ждите ролик Кто же угадал вес итальянцев ровно в 90 дней самому интересно ну и также видите бумажки интересно какой будет вес ну по-любому когда буду сдавать будем же взвешивать живым ну какая она была живым весом и тоже будет интересно узнаем Короче, вот так. Ну, а этих буду буду убирать. Это я вам, думаю, покажу, потому что говорите, что всегда все прекрасно и хорошо. Ну вот и такое бывает. Вот и поела она. Все нормально, вода есть вода в открытом доступе у нее но все равно кричит и это именно вот смотрите вода и все равно кричит И просто вот это она и все вот эти именно эфки это просто просто нечто кричат это ужас утром зайдешь там контролируешь опорос или что я же вчера и позавчера так наведывался Просто зайдешь не во время кормления, это крики такие у них. Вот именно вот эти вот ремонтные. Те молчат, вот и канторы молчат. А эти это просто что-то с чем-то. Так что, друзья, ну всякого бывает. Ну. ну вот так получилось. Домик буду разбирать, свет выключу и все. Вот такой и поросята, кстати, да, забыл сказать самое главное, поросята все от моего хряка каштана, которого я продал. Я думал, вот каштана оставлю часть на откорм, когда будут поросята. Поросята все крупные, хорошие крупные поросята. Ну а так.